Страж земных ворот Пухом райских крыл Обнимал меня В душу чашу лет. Ярый сок огня, не кровью, легли к изголовью белые цветы, белые цветы. Тушистой метелью, Блаженной постелью На покой мечты, На покой мечты. Мы умрем в один день, Отбушует цвет сирень, Отпоют слазь соловьи светлый благопяст любви Легко крылый май, в небо процветай, душу подымай, из лебяжих стай к горнему крыцу к чистому венцу. В несказанный край, бой подпевай, ангельскую весть воскресенье бей. Можно перкуссию добавлять. Белые цветы. Зову. В красоты Белые цветы Мамра моря плиты Белые цветы Голову кружил Бражный небосвод Только оживших жил Плавил в сердце лёд. Из последних сил Пламень хработ Захватить спешил Радостный восход Без грязи, без крови из голови белые цветы, белые цветы, с небесной свирелью, с пасхальным бесеем поем, вышник мы поем песню любви. Мы воскреснем в один день, Вновь в любовь и в жизнь сирень, Новобрачные весны Божьей праведной страны. Легко крылый май, в небо процветай, душу подымай, и стай горнему крыльцу тому венцу несказанный край Пой, подпипай, ангельскую весть Воскресенье песть Белые цветы зовут брай красоты Я и ты кроме красоты, царств и любви. Сегодня уже прозвучала песня на стихе Олега Стерха Я как-то тоже решил, что уместно будет Чтобы Олег с нами как-то вот участвовал В этом я поддерживаю Евгения Королёва И сейчас будет песня тоже на текст Олега Стерха Которую я вот таки для себя нашел. Вот Называется «Песня, уже песня, музыка» С высоты Небесной музыка мир но, увы, не каждый слышит эти звуки. Ну а тот, кто слышит, ждет и не сдается, тонкий гривжи сжимают крепко руки, Отражают время в песнях музыканты, Чувствуют дыхание боль минувших лет, И рассыпал звезды, словно бриллианты. Наш Творец мы видим, тот далекий свет, Разлучают годы, разные дороги, бочий дом ведут чередой болезни, скорби и невзгоды, в необъятном небе, всех с любовью ждут. Разные дороги в отчий дом ведут Черен той болезни скорби невзгоды В необъятном небе всех с любовью ждут В жизни все непросто, Видно между строчек, Как тяжелый обруч Мне сжимает грудь Вы меня простите За неровный почерк Покидают силы И так труден путь. Пульс родной планеты наполняет вены. Ночь, сердцебиение не могу заснуть. Комната, как клетка, потолок и стены. Жаль, что невозможно прошлое вернуть. Сердце к сердцу, тонкая, как волос, ждут прикосновения струны воды, в душу сквозь помехи проникая. к Сердцу тонкая, как волос, Ждут прикосновенья струны лады. В душу сквозь помехи проникает голос, Музыка живая, как глоток воды. ты Олег, Христос, Воскресе. Ну и Людмила Константина, естественно, тоже это его мама, которая, в общем на, на ней всю, вся тяжесть висит, а мы хоть как-то пытаемся уже как-то уж ну Еще одна заключительная песня соло, поскольку она такая весенняя, называется «Радио небо". там тоже надо стучать, причем можно всем. Ну, все знают, что есть разные радио у нас. Разного диапазона, FM. Есть телеканал Спас, есть радио наше, есть радио Вера. Но нигде не звучат, не звучат эти песни. Видимо, они как-то какие-то не такие. Видно, в понедельник их кто-то родил. Сейчас у нас минут 15. Мы закончим вот уже нас фотографы подгоняют ну у них там своя свадьба вот в общем поэтому радио небо появилась песня Я цветок непрост, Сквозь асфаль шел в рост, Пись до самых звезд, Где мой вечный пол. Костюль насквозь сквозь белый дым, Я улетал и небо сим, Стелилась под ноги ковром, Я возвращался по дом Радио неба, Радио радости внутри. Радио веры Царство истинной любви На волне света Духом в дуновенью внемли, Ради зари Жизнью цветущей весны На чистоте сердца Чище родником боевой воды Вечности герцы Радио открытое, живые. Паял месяц сосулькой В ней капли падали гулка В колодец прожор мглы Стирая грязь тряск и хулы Вишневой дымкой расцветало небо я крылен небесной высотой, Летел я в клубе голуби на белой, Восхищен неземною красотой, Веры царство истинной любви На волне света Духа дуновенью умнем ли ради заринет для Жизнью цветущей весны На чистоте сердца и воды Вечности герцы Радио открытое Живы. Радио